Друзья, всем привет! Ну что, начинаем потихоньку втягиваться в работу. В понедельник ко мне заходит первая машина. В принципе, у меня все готово. Для того, чтобы именно начать работать, понятно, куча мелочей не доделана, еще чего-либо. Но уже хочется работать, уже пора и уже вот так вот душат клиенты. Поэтому сейчас обрабатываем камеру и хотелось бы показать такой интересный момент. Я сам два года назад первый раз вживую увидел. да. Увидел, понял, что это круто, и за вот это время, с кем общался, для многих это стало новостью. Это, в принципе, такая, чуть-чуть усовершенствованная обработка покрасочной камеры. В чем она заключается, сейчас покажу. Имеем покрасочную камеру. Стены, как правило, обрабатываются липким составом. Как правило. И на этом, как правило, вся обработка заканчивается. Но, есть одно но. Если на стену что-либо попадает, причем в таком в обильном количестве из краски, то это проникает через обработку и оставляет след на стенах. Белые стены, которые покрашены красно-черными всякими цветами, смотрятся не очень симпатично. Поэтому что делается? Все очень просто. Камера обрабатывается, на нее клеится пленка. Обычная защитная пленка, той, которую мы машину защищаем, накрываем. И еще раз обрабатывается. Все. Когда пленка с обработкой загадились, ее снимают... Стены можно, ну, там, в зависимости от липкости, не обрабатывать. Еще раз пленку наклеить, обработать только пленку. И вперед. У вас стены всегда остаются идеально чистыми. Сняли пленку, поклеили новую. Что нам нужно будет тут для работы? Первое. Ствол э, с максимально большой дюзой. Здесь у меня 2,2, сейчас пока больше нет. Но было бы 2,5, взял бы 2,5. Ну, в принципе, через двойку 2,2 ну, нормально продавливается. Потом состав для обработки камеры. Есть у разных компаний, но ну, мне Виталька привез АПП, спасибо ему. Это повышенная вязкости, та, которую нужно разводить с водой, потому что так она ну, очень густая, через ствол не продавишь. В принципе, это и хорошо, и, и нехорошо тем, кто не любит что-либо разводить. Ну, в общем, липкий состав нужен. Ну и пленочка. По-моему, Виталька сказал, что это синяя пленка. Виталька, это ты ошибся, это прозрачная пленка. <смех> все нормально, не переживай. И защитная пленка. Все. Сейчас разводим до примерной консистенции, так, чтобы она э, сильными крупными каплями не ложилась. Ну, это чисто методом тыка. Да? И начинаем обрабатывать. Да, очень важно, не сказал, что стены должны быть помытые, сухие, чистые. Если они будут влажные какие-либо, ну, в принципе, покрытие с водой разводится, ничего страшного. Но лучше на сухое это все делать. То есть я вчера все помыл, оно спокойно высохло, сейчас будем обрабатывать. В принципе, процесс этот не сильно напряжный чем-либо. Включаем вентиляцию, открываем дверь, чтобы не через фильтр гнать мусор. Ну, мусор этот, липкую дрянь, а пусть в помещение уходит. Довольно-таки быстро, потому что под пленку не нужен толстый слой. Клея вот этого будет вполне достаточно, тонкого слоя. Запаляем прямо туда на лампах под самые фильтра. Я буду пленку клеить аж под самые фильтра. Обрабатываем все, что есть в камере, потому что на редуктор тоже попадает опыл, он садится, его потом проще смывать, но редуктор мы пленку обрежем, чтобы ее там не было. На дверях не экономим, чуть пожирнее. Углы должны быть хорошо пролиты, чтобы пленка удобно приклеилась. В принципе, можно уже начинать. Но я подожду пару часиков, пусть она чуть, чуть подстынет. Тогда пленочка прям вообще хватается изумительно. Слой. Вот такие капушки друг от друга. Как сказать, отдельно валяющиеся. Они чуть погустеют и сверху пленку закатаем. Так, ну я уже начал тут колдовать. Ну, получается, собственно, как, как у всех. В одно лицо растянуть не совсем удобно. Да и все равно, даже если вдвоем, я уверен, идеальным так прикатать не получится. Да, особой надобности как бы нет. Ну, хотелось бы, чтобы было видно только надписи. Ну, вот так вот. Шарашу пленку аж туда. Втыкаю ее под фильтр вырезаю дырочки отверстия под форсунки, чтобы они пленку за собой не подхватывали. Кое-где там между лампами прожимаю, чтобы пузырь не было. Ну и так, собственно, все нормально. Использую скребок для сгона воды с автомобилей. Неудобно как бы чуть-чуть в одно лицо. А, еще использую эти магнитные подставки. Сейчас покажу. Это мои магнитные подставочки. Я пленочку прихватываю когда натягиваю сейчас покажу а еще это там стою пока клею забыл сказать очень важно очень важно и об этом говорят многие кто на этом попались использовать именно хорошую именно автомобильную пленку потому что кто-то экономил клеил обычно вот эту пакетированную дешевую которая мебельная потом пленку через пару месяцев хрен оторвешь она слазит вся кусками ее надо смывать, подмывать, и это геморрой. Поэтому на пленке экономить не стоит. Потому что если обрабатывать камеру, то обрабатывать ее как бы без, без скромности. С небольшим запасиком заряжая Лучше потом на углах обрезать, чем будут какие-то щели в углах некрасивые. Я уже пленку изначально разматываю так, чтобы мне было удобно потом серединкой. То есть я ее не всю разворачиваю пока что. Я разворачиваю только хвосты. И я середину потом, когда уже всю низ прокатаю, поднимаю наверх отдельно. То есть изначально я клею как бы половинку, что ли, так сказать. Поднимаюсь на носочках, куда достаю. Есть. Теперь магнит. Магнит мне нужен для того, чтобы я сейчас буду ее оттаскивать, и она там не оторвалась. Все равно не идеально, потом доделаем. Где-то ниже, где-то выше, сейчас мы это дело все будем поправлять. Снимаем магниты, они больше не нужны. Плюнку можно гонять туда-сюда сколько угодно, как бы клеевой слой, еще жидкий, поэтому ему все равно. Теперь сгон для воды и выгоняю воздух хотя бы примеры куда-то. В принципе, можно оставить ее и с пузырями. Это на скорость не повлияет никак. Просто что... Красота. Красота в деталях. Да и мало ли, может, это вот в такой, как бы в так сделанной камере можно красить и на стену что-нибудь перелепить и красить. Но если будет пузырь воздуха, воз, ну, воздушный пузырь, тут потоком воздуха его можно разорвать, стена будет покрашена клеится так пленка на очень долго в принципе это просто защита именно самой поверхности стены ее чистоты от э, криворуких маляров которые любят красить на стены я понимаю что иногда там что-то попало так получилось дверь открыл пылил чуть-чуть попало на стену вот как бы с этой целью но есть же такие отбитые которые на стену клея зеркала, ручки и красят прямо на стене. Вот это как раз для таких оленей, особенно когда эти олени являются просто наемными работниками. Ну и чисто для себя, даже в гараже, неважно какая стена, она там бетонная, плитка обложенная, еще чем-то. Во-первых, это чисто, во-вторых, это чисто в плане покраски. Как выразился-то я планирую, что вот эту пленку я сниму ну, не раньше, чем через полгода. Может быть, даже вместе с потолочными фильтрами, когда я буду менять. Потому что пока что в камере буду работать, в принципе, только я и иногда Санек. В принципе, в таком вот формате. Сейчас поставлю лестницу подверну вверх, там чуть неудобнее. Обрезаю низ, вырезаю круги, и все готово. С дверями чуть придется поиграться. Ну, это тоже не проблема. В принципе, вот так вот в круг... Я заклею ее за час примерно, камеру всю. А потом еще раз надо обработать. А если стены уже угандошены, чем-нибудь там покрашены, берите чуть-чуть розовую пленку. Он прикольно смотрится, так заходишь, он чуть-чуть розово-белое такое. Симпатично. Все, камеру закончил. Заматывать. Поубирал. Сейчас повыношу пленку лестницы. И вперед. Последний тонкий слой. Ну, по сути, как и первый, только... И я его буду чуть на большем давлении, чтобы он капельки были как бы соединены между собой. Либо можно просто разбавить чуть жиже и в два прохода пройтись. То есть я сейчас попробую или так, или так. Ну, в общем, надо сделать ровно, замотать всю пленку вот эту жидкость. Эта жидкость на пленке будет выступать антистатиком. К нему будет липнуть мошка, опыл, мусор всякий и так далее. Обрабатывать уже... Как бы под самый самый я не буду, потому что опыл на вот такие поверхности он не прилипает. Ну, что попадет, то попадет. Расход у материала небольшой, я вот. Пробежался одну стену и половину вот этой стены, и у меня еще в бачке треть. То есть четырьмя бачками можно вот так вот в круг полностью пройтись. То есть теоретически вот той банки густой хватает на две обработки, ну, два раза обработать камеру. В один раз я даже при желании, ну, не залью ее, ее просто лить некуда. Я сейчас дообработаю, покажу, сколько у меня осталось готовой смеси, потому что я ее уже всю смешал. Камера обработана в два слоя ну, Попытаюсь показать, но тут мало что, мне кажется, будет видно Капельки уже мельче Они между собой полноценно не соединены Но То есть это это работает Хотелось бы, конечно, вообще жидкий слой Но я не знаю, это сколько надо навалить Работает. А сколько будет оно работать, зависит от того, сколько вы тут покрасите и сколько мусора на стены накидаете. То есть оно все взаимосвязано. А обновлять состав надо тогда, когда он уже полностью не липкий. Все, вот, когда он стал сухой, а, рука не прилипает, это дрова, ему его надо смывать и снова наносить. Скорее всего, что ну, смывать и наносить я буду не меняя этой пленки. Пленка, повторюсь, еще раз выступает просто защитой именно самого металла на стенах. Все. Пока пленка целая, не угандошенная, на ней можно обновлять этот состав сколько угодно раз. Теперь по расходу и как помыть пистолет. По расходу. Это уже разведенный, готовый к применению состав. Треть, точнее четверть от всего осталось, половина от банки. То есть я использовал три четверти банки на эту камеру но камера не маленькая камера 5 на 7 и в высоту на 3 в принципе если чуть-чуть подэкономить можно два захода растянуть обычный гараж без проблем я раньше растягивал, кстати, растягивался теперь по поводу того как помыть чем помыть поскольку состав на водной основе моется он Ёбь, дернул рукой соскочила. моется ах бля поскольку состав на водной основе то моется он просто водой взяли продули потом также разобрали пистолет полностью промыли его весь продули и ну как бы все ну, можно если у кого есть желание потом залить растика В принципе, на этом все. По времени заняло у меня, конечно, чуть больше, чем я рассчитывал. Полтора часа я клеил пленку с дверями, долго мудохался. Полчаса заняло на распыление всего вот этого дела. Ну, в общем, где-то 2,5 до 3 часов в одно лицо обработка камеры. Если все посчитать с фильтрами, то вдвоем это целый день. Как-то так. Всем спасибо за внимание. Защищайте свои камеры, берегите их, потому что чистота в камере это все-таки как бы лицо маляра и так далее. Я очень не люблю грязные камеры и для меня фу-фу-фу, прямо противно смотреть, как люди работают в гандошенных камерах, тем более, как я там еще и полируюсь. Ладно, всем удачи, всем пока.